Итак, я открыл вам несколько тайн настоящего мужчины. Напомню, первое, у мужчины есть одна, единственная обязанность, он должен быть сильным, но это обязанность не перед кем-то, только перед самим собой. Никто не смеет сказать вам, что вы недостаточно сильны. Второе. Нельзя быть по-настоящему сильным, если ты не свободен. Третье. Быть свободным мешает страх. И больше ничего. А страх начинается, когда есть что терять. Если терять нечего, страха не будет. Поэтому мужчине не стоит ничего считать своим. Если у мужчины ничего нет, даже предвзятых идей, это половина успеха. На страже вашей свободы стоит фраза «мне это не нравится». На более действенном языке она звучит «идите, пожалуйста». Если вы достаточно свободны, чтобы произнести эту фразу, когда вам что-то не нравится, это вторая половина вашего успеха. Ну и главное, тот, кто прав, тот только прав. И все. Но если ты лев, то ты не только всегда лев, но еще и прав, когда тебе это нужно по-своему прав, но окончательно. Вот простые правила. Я ничего не скрыл. Если вы правильно поймете и используете эти простые принципы, ваша жизнь из каторги превратится в большое, в великое приключение, в великое путешествие. Ваша жизнь будет насыщенной. Вы встретите множество прекрасных женщин. Множество хороших друзей. У вас будут интересные, сильные враги. У вас будут сражения, победы и поражения. Так будет. Но везде есть свои нюансы. Я не сказал вам еще очень, очень много деталей. Например, такой нюанс, что чем мужчина становится сильнее, тем легче его обмануть. Сила и хитрость противоположности. Хитрость нужна тому, кто не может взять своего силы. И поэтому вам понадобится знание основных хитростей, которыми вас будут стремиться незаметно лишить вашей силы, вашей свободы. Очень важно. Я не рассказал вам еще, как сохранять свободу, как сохранять свободу в отношениях. Вот это вот действительно важно. Иначе говоря, я не рассказал вам, как так послать женщину, чтобы она не ушла совсем, а просто отстала немножко. На самом деле это совсем не главное, отношения с свободой не заканчиваются, а только начинаются с нее. Но да, в конечном счете, я хочу, чтобы вы нашли свою настоящую женщину, ту, которая каждый день будет делать вас сильнее. Будет помогать вам и бережно хранить вас от ненужных невзгод. Но, тем не менее, первый шаг к этому – Стать свободным, сильным и научиться свою свободу сохранять в любой ситуации. Что и значит быть настоящим мужчиной. Приходите ко мне на программу «Ты Лев». Ссылка должна быть где-то тут, рядом, под видео. Если ее вдруг нет, то это ваше первое задание. Первое задание квеста – найти вход полной свободы я хочу чтобы вы были настоящими сильными мужчинами защитниками потому что именно таким должен принадлежать мир мир нуждается в вас эта земля была нашей пока мы не увязли в борьбе она умрет